Здорово, меня зовут Владислав, сегодня я по просьбе моего подписчика расскажу как настроить OBS для записи видео, ну и соответственно для стримов в том числе. Перед началом хочу попросить вас подписаться на мою группу ВК, чтобы вы не потеряли со мной свой случай чего, но мы начинаем. Но настройка OBS начинается еще не в самом приложении, а до его запуска. Для того, чтобы OBS не конфликтовал с разными играми и приложениями сначала нужно выставить одну галочку в режиме совместимости. Как это сделать? Выносите ярлык OBS либо на рабочий стол сюда, либо в панельку ниже, далее нажимаете по ярлыку правой кнопкой мыши и открываете его свойства. Далее, переходите во вкладку «Совместимость» и здесь ставите галочку «Запускать программу от имени администратора». Это нужно для того, чтобы OBS при каждом своем запуске получал все необходимые права для собственно, нормального его функционирования. Если же OBS у вас находится здесь снизу, вам нужно нажать правой кнопкой мыши по этой панельке, опять же нажать правой кнопкой мыши и перейти в свойство и сделать абсолютно то же самое. После того, как вы выставите эту галочку, при каждом обычном запуске OBS он будет у вас запускаться от имени администратора. И вот здесь вот на экране будет у вас вылазить окошко, предоставить ли права администратору этой программе. После После запуска переходим в саму Бес. я наверное временно как-нибудь что-нибудь надо сделать, чтобы вам не было видно всего этого, как я это сделаю, собственно, да. В общем, я думаю, что со сценами вы разберетесь сами, однако, если что, можете написать в комментариях, я сделаю видео, как сделать нормальные сцены и настроить их, чтобы все хорошо работало. Однако сейчас я настрою OBS именно для того, чтобы вас выводилась хорошая картинка при записи и при трансляции. Собственно, нажимаем слева сверху на файл и переходим в настройки. Лично я пользуюсь OBS уже почти 5 лет, и на протяжении всех этих 5 лет я использовал примерно одни и те же настройки, так что они проверены временем. Я думаю, ей можно доверять. Итак, во вкладке Общее вы можете поменять тему. Сейчас на экране вы можете видеть все четыре темы OBS, которые установлены изначально. И если вам какая-то из них больше всего нравится, вы можете поменять на, собственно, эту тему, потому что она почти никак не влияет на производительность. Лично здесь на главной вкладке я ничего абсолютно не устраивал, поэтому переходим во вкладочку Трансляции. И здесь я думаю, вы все все знаете. Выбирайте сервис, на который вы стримите. Выбирайте сервер, ну, чаще всего это самый первый. И нажимаете либо подключить аккаунт. Кстати, я не знаю, что такая кнопка вообще есть. Ее походу недавно относительно добавили. Лично я всегда использовал, использовать ключ продукта, на самом сервисе вы копируете ключ и вставляете его сюда, но никому его никогда не показывайте, чтобы на ваш аккаунт случайно не запустили стрим. Теперь переходим, я думаю, в самую интересную вкладочку, а именно вывод. Здесь мы будем сначала настраивать трансляции, а только потом записи, потому что вот эта вот вкладочка применится у нас сюда. Лично я всегда использовал кодировщик H264, этот кодировщик работает на видеокарте, то есть ваша видеокарта будет захватывать видео. Если у вас видеокарта от AMD, там будет какой-то другой кодировщик. Также в этой вкладке есть еще другой кодировщик, прямо Сейчас я вам его показать не могу, надеюсь, я не забуду прикрепить скриншот на монтаже. В общем, другой кодировщик он использует процессор, то есть, захват видео у вас будет с процессором. И здесь уже нужно выбирать вам. Если у вас очень хороший сильный и мощный процессор, хотя бы больше, если у вас очень хороший и мощный процессор, хотя бы больше 6 ядер 12 потоков, то можете попробовать записывать с помощью процессора. Однако, лично я советую всегда использовать видеокарту, картиночка будет немножечко хуже качества, однако ваш компьютер будет работать стабильнее и не будет никаких лагов на самой записи или вывод. Я думаю, это понятно. Понятно, за что отвечает кнопка, то есть у вас будет разрешение видео другое. А дальше переходим в основные, скажем так, настройки. Управление битрейтом я советую вам выбрать CBR. Битрейт выставить около 8000 и интервал ключевых кадров 2. Почти всегда и все используют 2. Честно, я не знаю почему, но я вот как 4 с лишним года назад поставил 2, так у меня до сих пор стоит, и я не жалуюсь. Пресет советую ставить максимальное качество, чтобы качество картинки у вас было хорошее. И если вы хотите стримить с э, минимальной задержкой, то ставите низкая задержка и высокое качество. Однако все равно у вас обработка будет идти меньше времени, соответственно и картинка станет хуже. Профиль мы обязательно ставим хай, чтобы... У вас была максимально качественная картинка. Предугадывание лука Хэд, советую ставить только тем, у кого очень мощные компы. Обязательно ставим галочку на психовизуальной корректировке, чтобы она снижала ваш битрейт, когда картинка на стриме или на видео статично. То есть, например, вы грузитесь в какую-то игру и на стриме ничего динамичного не происходит. Эта галочка автоматически снижает количество битрейта и снимает нагрузку на процессор, чтобы не тратились лишние ресурсы на обработку статичного кадра. А когда начинается динамичная экшен-сцена, какая-нибудь, то битрейд поднимается автоматически с помощью этой галки. С GPU все. Очень просто. Если у вас две или более видеокарты, просто ставите то количество видеокарт, которые вы хотите, чтобы опробатывала картинку. Если же у вас одна видеокарта, то оставляйте 0 и не паритесь. Ну и максимальное количество кадров ставите 2, это тоже очень старое значение, если я не ошибаюсь. И я всегда использую на это значение и тоже не жаловался. Далее переходим в запись, и тут все достаточно просто. Тип, выбираем обычный, под запись выбираем тот, куда вы хотите записывать. И здесь есть одна очень важная штука. Лично я и пользовался какое-то время, однако сейчас она мне стала уже не нужна. Это звуковая дорожка. Суть очень проста. Если вы хотите записывать микрофон и звуки игры и звуки например дискорда отдельно то выбрав например три звуковые дорожки и поменяв потом вот здесь вот в панельке куда они будут писаться у вас будет три ну или сколько вы выставите разных звуковых дорожек которые вы в процессе монтажа сможете менять между собой тише делать громче и все в этом роде чуть чуть попозже расскажу об этом подробнее кодировщик оставляем тот же что и был на трансляции и все остальное должно примениться само если вдруг не применилось просто скопируйте и можете по желанию выставить чуть побольше битрейта в аудио в буфере я ничего не менял. Видео это тоже очень интересная вкладка потому что обычно по какой-то причине по дефолту выходное масштабированное разрешение почему-то меньше чем базовое основное. Базовое разрешение это разрешение вашего экрана, а выходное это то, которое будет записываться либо транслироваться на стрим. Соответственно здесь вам нужно выставить либо свое разрешение, либо то, которое вы хотите чтобы было на стриме. Фильтр масштабирования тут тоже достаточно просто. К сожалению сейчас выбрать не могу, но я надеюсь опять же я не забуду выбрать скриншот, вам нужно будет выбрать по-моему метод LANDSOSH или что-то такое. 30 6 выборок. Это будет самое хорошее изображение с максимальной пикселизацией. То есть будет максимальная четкость, хорошее сглаживание. Однако этот фильтр требует большой производительности компьютера, который, к сожалению, я не обладаю. Поэтому мне приходится выставлять бикубический, четкое масштабирование 16 выборок, чтобы мой комп тянул стрим, однако картинка будет чуть-чуть похуже, более пикселизированная такая. Ну и FPS в М60, потому что все стримы это записывают в 60, а в 30 FPS чаще всего картинка несмотребельная, по крайней мере на стримах. Ну и в расширенных тут все тоже достаточно просто. Приоритет процесса ставите либо выше среднего либо высокий, лично я ставлю выше среднего, потому что у меня игра на высоком процессе, а у UBS на выше среднего Тут на самом деле все настраивается методом тыка, проб и ошибок Если у вас достаточно мощный комп, выше среднего вам хватит с башкой Если у вас не очень сильный комп, то лучше вы высокий Это уже настраивается само, я же, как я уже сказал То есть вы запускаете стрим и видите, что приоритете процессор выше среднего у вас лагает стрим и не лагает игра, выставляете высокий, и у вас, скорее всего, все станет лучше. Если при приоритете процесса высокий, у вас лагает игра, но не лагает стрим, Выставляете выше среднего, то, скорее всего, у вас все будет тоже нормально. И сейчас я чуть-чуть поподробнее расскажу про то, как настроить разный вывод а, двух звуковых дорожек. В общем, сначала вам нужно в настройках, как я уже сказал, в папке, точнее вкладке а, вывод, в записи выбрать две звуковые дорожки. Вот здесь поставить галочку еще на второй, если у вас вообще, вообще все шесть не стоят. Далее, вот здесь вот вам нужно нажать либо на микрофон, либо на воспроизведения смотрят откуда у вас идет звук вот сюда на шестеренку и выбрать расширенные свойства после чего вот так пролистать чуть правее и видите здесь дорожки мне например нужно чтобы микрофон писался на вторую дорожку а звук от э, компа то есть винды. Писался на первый. Я убираю сюда галочку и ставлю вот сюда. И теперь, когда я начну запись, хотя она у меня сейчас уже идет, но это не важно. То у меня будет две дорожки, прикрепленные к одному видеофайлу. Одна дорожка будет с записью микрофона, а вторая с записью винды звуков. Это удобно, например, когда вы записываете, не знаю, условно, игру в CS, и в какой-то момент видео вас просто не слышно. Вы убираете, точнее, делаете тише звук самой игры прямо на монтаже, а звук микрофона чуть-чуть погромче. И все будет хорошо. Что ж, ну, в принципе, на этом все. Я очень надеюсь, что этот ролик вам поможет. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если вам понравилось. Не забывайте подписываться на группу ВК. Всем пока и удачи!